Команда КВН «Непотерянное поколение» Друзья, всем-всем-всем привет! Перед вами команда КВН «Непотерянное поколение» И вы уже, наверное, нас подзабыли Это Лерка, это Иринка, а это Турбо-Тимурка Друзья, ну мы уже готовы Надеюсь, вы тоже Давайте повеселимся Повеселимся шутки шутки написали, раз, два, три, четыре. И кальяну показали, раз, два, три, четыре. Выступали, выступали, ручками похлопали, Ножками потопали. Поехали! Из ни нам царам, ни рога, а Наша первая миниатюра «Бабушка попала в рай». на улице. В общем так. Я... Вот, у меня группа крови положительная. Резус-фактор у меня отрицательный. Вот, русский медвежонок, 44 балла. А кенгуру где? Вот кенгуру-то подловил, подловил, а. А мы еще раз посмотрим случай на улице. В общем, сейчас прямо идете, там будет магазин у Рауфа. Потом направо, там будет парикмахерская у Лисан. Потом налево, там баня у Вани. Потом проходите прямо, там будет подземка имени Ломоносова, между прочим. Там проходит, там будет ларек и горек. Справа будет стоять Сушисан от Милешан. Вот там имя-то своему сыну и дадите. И магазине. Здравствуйте, у вас есть королевский пудель? Вот королевского, конечно, нет, но сейчас что-нибудь придумаем. Властью, данные мне, объявляю вас И такое бывает. В спортзале закончилась мотивирующая музыка. Многие знают, что некоторые преподаватели делают счастливые билеты на экзамене. Представьте, девушка вытащила такой билет. Имя любимое мое и непобедимое. Воснецова, а -а -а. я вам в третий раз повторяю. Просто скажите мое фамилию, имя, отчество и нашу дисциплину. О, боже, какой мужчина! Из мирца нам ни рога Ну а что хотелось бы сказать в конце... Нет, нет, нет. Ну и в заключение. Ну, так, нет. А вот под конец мы... не получается. Фарид, что опять не так? Ну ты отсюда говоришь, а надо отсюда говорить. Это как? Эх... Спасибо! Тебя и, Душу, дьяволу, продам, и как будто бы с небе... of books, of poems, Кто подъехал к принц на белом коне? <связь> Присаживайтесь. Зеленоглазые такси. Мы исполняем желание. Звони 799999. 99.